Заскочил за сырком в Гауду. Как известно, Гауда знаменита своими сырами. Вот. Так что, такая вот улица замечательная. Ну что, смотрите. О, Саня, привет! А ты какими судьбами здорово, здесь? Здорово, Макс, здорово. Чё? чё я дел... заехал за сырком. Гауда, это самый известный сыр в мире. Ну-ка, ну-ка, покажи, ну, чё, вот, кстати, ну, кстати, кстати, я... С, взял, сумень взял, что ли? Я взял сумень. Э... А тебе на сколько, на годик? Мне... Да нет, я ж сыр люблю, я думаю, дня на два ну, с половиной. Нифига ты, блин, прожорливай. Как, половина. Не, ну как сыр в масле. Друзья, я как сыр в масле Вкусный, наверное, поэтому ну, не сыр, откажешься. Сыр отличный, но нужно пробовать прям с пальчиками. С пальчиками ну все, пой, пойду тоже, Сань, пойду, я советую, пойду вот тоже возьму сырой. Са Саня решил еще вот алкасы. Да, сырками, Надо Сейчас еще, еще вырвать. Сыр песто. Блин, песто тоже в порядке. Рекомендую. это вообще это рай для, цир... для тех кто любит сыры чего здесь только нет это все в гауде возьми вот это что это было саш я не знаю как переводится но он нереально замечательный орегано, а, орегано помад орегано блин рекомендую очень вкусный сыр гауда с разными специями ребята Приезжайте в Гауде. Вроде мы не курили, а сыр вот такого цвета. Ну что, чем пахнет? понятно. Тут есть васаби даже. Это васаби? О, сейчас. Не, это Мэритюш. А, понятно, это морепродукты. Нет, хрен. Хрен? Это что было? Песто. А, ну пасто отличается от того. Mm -hmm. Блин, тоже хлупы. Радамир, я знаю, ты, ты умрешь <laughs> после этого. Но, mm -hmm. это, это, но это должны видеть другие. Это просто рай. Рай. Я не знаю, здесь просто это можно рай. остаться жить. Ради этого, конечно, можно уехать из России. Выбор сумасшедший, ребята. Все в гаузу. Я не то что советую, а прям еще раз этот же сыр он пробует и возьмет и он его возьмет. я беру это я взял бы всю тарелку но... ребята приезжайте в взял вы посмотрите короче <решили> здесь что здесь очень мало места здесь практически не развернуться но только повернешься в одну сторону у тебя куча других сыров просто нереально. я не знаю я уже не могу комментировать специальные соусы именно для сыра. Не для омлета, не для картошки, не для стейков. Это именно для сыра. Очень вкусно. То есть они разных вкусов? Да, да они разных вкусов, но надо выбрать какой. Я брал в Германии. Так а с, как, с каким сыром? Я брал в Это, же надо, это же надо понимать. Ну тут немного сыра с плесенью. Я обженился женился на дочке владельца этой сыроварни. И тут буду жить. не важно сколько ей лет. И сегодня полюбил их еще больше.